Вниманию предпринимателей! В 2021 году Росстат проводит экономическую перепись малого бизнеса. В статистическом наблюдении участвуют средние и малые предприятия, микропредприятия и индивидуальные предприниматели. Средние предприятия отчитываются по действующим формам федерального статистического наблюдения. Малым и микропредприятиям необходимо представить в Росстат форму номер МПСП. Индивидуальные предприниматели заполняют форму номер один предприниматель. Формы содержат вопросы о видах экономической деятельности и параметрах производства. Заполненную анкету необходимо предоставить в Росстат до 1 апреля 2021 года любым удобным способом. В электронной форме или на бумаге, лично или по почте. Уважаемые предприниматели, будьте внимательны. Участие в наблюдении является обязательным. Уклонение влечет штраф, причем его оплата не снимает обязанности предоставления сведений. Эффективность мер государственной поддержки бизнеса в ваших руках. Конфиденциальность гарантируется. Подробная информация на сайтах Росстата и территориальных органов статистики.